Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет прикольный выпуск. Вы знаете, что я веду рубрику, в которой я рассказываю о всяких прикольных штучках, дельных вещицах, девайсиках и прочее, прочее которые используются в яхтенке. И сегодня, после того, как буквально недавно у нас вышел выпуск «Как работает кондиционер на лодке», мы сделаем... Еще один выпуск про кондиционеры. И на этот раз мы рассмотрим более бюджетный вариант, не штатную установку а такой кондиционер, который можно поставить уже на любую лодку, вне зависимости от размера. Итак, кондиционер, бюджетная версия на яхте. Погнали! Ну что, оставить кондиционер мы будем Дмитрию на лодку. Что это ты купил, расскажи, наконец-то. Да. В общем, это альтернативный кондиционер. Вот, 10 тысяч БТУ. Не ну, то есть он нормально должен... для да, 4-5 метров комнаты это будет вообще идеально. Хватить. Единственное, у него 110 вольт, но я провел уже провод дополнительный, так что можно А, а ну отлично. Слушай, поставишь себе инвертор там на ну, полтора это, киловатта да, это... с головой. Знаешь, отличный размер мне вот нравится, то что он не очень большой. Он, он, он реально очень потом маленький. Вмонтировать даже, он реально очень маленький. Ну что, пойдем ставить? Конечно, пойдем ставить. Что за вопрос? А как эта штука работает? Это вручную или оно. А, мне кажется, что она не особо работает. Но он бушный, я его купил там за какие-то копейки там совсем. Слушай, а скажи, пожалуйста, за сколько ты его взял? 150 долларов. 150 долларов, цена вопроса. В жарком климате перезимовать, как это у нас называется, то есть побыть в климате, который, блин, влажный, у тебя там все капает, относительная влажность у нас сегодня была 96%, при температуре 35%. Во. Сауна. Сауна. И цена вопроса. Сто пятьдесят американских долларов. За то, чтобы закрыться и не выходить из лодки днем. Ну что, давай, а как это работает вообще? Что здесь? Для вентиля, вижу. Это выдув Это выдув горячего воздуха, это дренаж. То есть, на самом деле, его можно использовать как хьюдимифайр. Дихьюмидифайр. Ну, это все кондики сушат, конечно. То есть, на самом деле, это тоже очень классно, потому что... Конечно, врубил, высушил, да, да. Плесень постоянно покрывается. И все свои вещи тухлые в плесени. Какое-то время служат дольше. А Это куда ты его выводить будешь? Сейчас в а -а -а. Я там подготовил уже место. О, у тебя уже все готово. А -а -а, давай, устанавливаем я кондиционер. Устанавливаем да, кондиционер. Я, кондиционер. То есть вы просто розетку включите? Да, да. Ну что, Чикаус, лодку эту вы же, конечно же, знаете. Поэтому сильно я вам ничего показывать и рассказывать про нее не буду. Ну и, соответственно, Дима тоже. Ну, что... А куда ты его хочешь поставить? Дина, привет! Мы его включаем. Иди к нам. Иди, иди, иди. Я тоже хочу кондиционер за 100% классов. Давай, давай, иди сюда. В общем, сначала я предлагаю туда Отлично его поставить, сюда. там самый простой вариант. Ты что... просто его на пол хочешь поставить? Ну вот прям нужно на... Можно Слушай, на самом а самом? если его, например, вот штатно установить? Можно штатно на самом деле. Знаешь, что можно, я думаю, вмонтировать, либо куда-то, чтобы он дул снизу. Вот. Или куда его еще можно? Вот сюда можно монтировать место ящика. Типа вместо ящика его просто ну, вот так вот. я хотел да, по... стиралку компактный. монтировать, поэтому.. Какой хороший! Оно тяжелый, нет? не он вообще легкий. Он же баушный, что ли? Да. Да-да, это же баушный, глушный. Ух ты ж хитрый жук! Хитрожук! Будет он стоит 300? Ну Совершенно. блин, даже за 300 долларов новый, это шикарная цена да. для Давайте его... охлаждения. Давайте его быстрее включим. Это да, не полторушка, не двушка во всяком а случае. А там дальше. И не двадцаточка, как да. полный фул установка. Да. Причем его можно перемещать. Можно не, ну это же, ну пока это такое решение. А мы сейчас посмотрим, как он, насколько он мощно работает, на самом деле. Здесь, потом... ты же, BTU, это будет не мощно. Это будет тебе как раз охлаждать вот, вот эту территорию, вот это этого спальник, кондиционера. Спальник, чуть -чуть ага. спальник, да, конечно. Ну, десятки будет много, он у тебя будет работать на очень маленьком режиме. То есть ты сделал ему... То есть я сейчас понимаю, мы запускаем его пробно. Да. То есть ты его вывел шланг в окно? ну да, тут надо будет сделать пластмасску, ну да, да, и плотную, крышку такую, например. Не, да. еще надо сделать такую крышку, чтобы она выдавало... у меня уже там этот э... а козырек есть, козырек я такой сделал, да. а. ну вот, что? А, сейчас надо этот как его электричество надо разобраться, нету электрички? не, сейчас я протестирую, тестер раз а вот тут может что ну, так давай, ну здесь он зеленая горит, горим, да. так она и горела 110. Она и горел да? да? А ты смотрел? Ну, не смотрел, но... Ну, давай померяй здесь. Ну, тут должно быть. Здесь должно быть. О, есть. Здесь есть. Тут есть. Есть. Значит, как... А, вот есть. 100... Ну, там 119. 119, неважно. Так, следующий провод. розетки не вижу там розетки тоже не вижу так а ну а ну, так, ну все вот появилось тебе ничего больше не надо я думаю чтобы встретить старость это у него фаренгейты да. знаешь как фаренгейты переводить а, в два раза там, не два? минус 32 делить на 5 девяток формула очень простая не на самом деле минус 32 там фаренгейт 72 минус 32 40 Делим на 5,9, это почти на 2. Этого 20 градусов. Все, просто. Так, таймер. А тут есть еще цель, все, тут конечно, Надо как раз. переключить. Ну, нужно а, а О, все. Во, во. 30. Ставим сколько? 20. Ну 21 он тебе не выкачивает. Не-не-не, не, не, не ставь. Ставь 23 поставить. Ну давай 20. пока так, да, посмотрим, как он. Это вручную они выставляются, да? Или у него есть режим вот этот, который их... Да, Не-не-не, он как бы... Этот... Да не, не может быть, должен быть, чтобы... А двигаться. мне кажется, сломаны они сломаны? Ну, смотри, не... у него нету... Вот, вот. вот эти вот двигаются. Ну, влево право может, а вот а этот смотри, вниз... Кажется, Сейчас. Ну, а да. что у него есть вообще здесь? Температура... Смотри, здесь есть охлаждение, Dichymedie фен, температура температура, хайлоу, таймер. Пайло, таймер. Все, да, актив, все, все, ты больше ничего не надо. <связываешь> Ооо, <-о> <связываешь> <пока связываешь> <и> кайф. Кайф, <связываешь> <я связываешь> <связываешь> <связываешь> Слушай, я думаю, что вот эта штука, у нее, я здесь не вижу никакого моторчика, который бы ее двигал. Это, я думаю, <связываешь> просто такая Давай механическая. 5, минут, да. Давай. Пока тестово будет так, а там посмотришь. Сколько? Да не, пока оставь так, как есть. Все будет течь, будет нормально. А? Да, не, не надо, сейчас нальется. и так. Вот он сейчас показывает 31 градус здесь в помещении. Дует хай. Сейчас он посмотрит, сколько дует. Ну, ему надо чуть чуть разогнаться все-таки, потому что он сейчас начнет. Да Воду вы... О, пошло, пошло, пошло. Руку, да? Руку, да? О, да. да Чувашь? Да, да, да, да. Сейчас... Прямо л ⁇ м, Прямо вообще. Ну, вот видите, какая... Простая штука, а решает, сколько головной боли в яхте, а? Все окна закрыты. Да. Ну давай, все, я пошел, Дирек, расскажешь, как, как будет. Ну что, опыт практического использования прошел два дня. Прошло. и вот Мы идем к Диме, зададим ему вопрос, как у него, собственно, с Кондиком все происходит. Привет, привет. Я смотрю, ты тут это, зашторенный выхожу. <смех> Не дай бог, да? <смех> я смотрю, у тебя здесь так прохладненько. <смех> Холодно даже, я бы сказал. У меня, кстати, есть, можно замерить. Температура? А, ну, а -а -а. давай. давай. кондик я смотрю, у тебя стационарно так пока здесь и стоит, правильно? Ну, Стационарно-временно. Стационарно-временно. Это ты температуру, перометр да? А -а -а. Так, ну вот, что померяем? Это да просто вот поверхность. Из него дует, вот, смотри, 21, даже 20. Ага. Не, ну здесь чувствуется, что у тебя прямо вот именно прохладно. Ну да, ну нагревается. А что у тебя с э, этими? Так, а, ну вот же у тебя термометр есть. Вот термометр показывает там 25-26. 26. Самая главная влажность 70. 70, блин, так у тебя комфортненько да, здесь. Ну, барометр, понятно, он здесь не нужен. А куда ты его думал поставить вообще стационарно? Слушай, ну. вот видишь, я освободил место. Вот мне кажется, вот он сюда бы идеально вот так вот встал турманский штурманский? Ага. Труба, собственно, можно выводить. В окошко? В окошко. Слив в билдж. Ну, слив билдж, да. И плюс тут вся есть электрика, то есть можно подключить его там. Ну что, снимем крышку, посмотрим, что там внутри, Да. а вдруг получится его поставить вот прямо сейчас. Так, вот он. Поддон, это оно просто туда стекает, правильно? <схот> <схот> ну, да, ну, да. тут в чем проблема. А что там спереди? Нет, я имею в виду вот, вот под крышкой спереди. Есть мысли? А -а -а, там стоит, собственно, сам вентилятор. Вот он как выглядит в середине. То есть у нас есть два радиатора, которые охлаждают. Так, вот здесь внутри это бловер. Вот видите, сеточка. Так, а внутри электрическая диаграмма. Это модуль сам электрический. Ну и собственно сам компрессор. короче вот этот э, кондиционер мы придумали он будет стоять вот здесь вот здесь как раз у него место вот он отсюда будет сюда дуть и это будет стационарное решение то есть там внутри шкафчик в котором там всякие шутят там? там всякая фигня соусы, все соусы стоят. вот то есть вот вместо соусов будет вот отсюда стоять мордой кондиционер и выдувать так, друзья, ну вот, выпуск у нас по кондиционеру подошел к концу. Ты доволен? Да, отлично. А, Решение. Не забывайте проверить колокольчик, подписаться. А, мой канал вы знаете, Димы. Вот внизу появляется надпись, а, Телеграм. Что-то еще? Инстаграм. Инстаграм. Твой Инстаграм. Мой Инстаграм. Все это вот внизу вы видите, все это также будет в описании. И увидимся с вами уже через несколько дней. До скорой встречи. Пока. Пока.